Привет, дорогие зрители и слушатели моего канала! С вами астролог Марина Скади. Сегодня хочу рассказать вам о солнечном затмении в Овне, которое произойдет 20 апреля в 7.16 по киевскому времени. Первая на оси Овен Весы и является началом нового лунного месяца. Постепенно затмения перемещаются в ось взаимоотношений из Тельца Скорпиона. Это ось трансформации, кризиса в материи, ресурсов, денег, Затмение 20 апреля в последнем градусе знака Овен говорит о завершении чего-то масштабного, важного для многих людей, после чего последует новое начало. Судьбоносное затмение, меняющее ритм жизни. Оно повлияет на мироустройство в целом. С этого дня запускаются активные процессы перехода к совершенно новой реальности. Приговор для одних и эволюционный толчок для других. Для многих это период обнуления, сброса жизненных программ предыдущих двух лет и обретения новых смыслов. Но это очень непростой период, особенно первые 7 дней после затмения. Лучше занять в это время выжидательную позицию, наблюдать, анализировать происходящее вокруг, создавая план изменения себя и своей жизни в лучшую сторону в связи с новыми формирующимися обстоятельствами. В день солнечного затмения 20 апреля Солнце переходит в знак Тельца в течение дня. Меркурий стационарный с поворотом в ретро-движение. Яркий и насыщенный астрологическими событиями день отразится на жизни всех людей без исключения. Какие именно изменения принесет конкретному человеку, зависит от его личного гороскопа. Меркурий связан с мышлением, способностью к самоанализу и сопоставлению. Разворот в ретро-движение в день солнечного затмения увеличивает вероятность неприятностей. Происходит замедление и даже остановка важных процессов. Увеличивается количество ошибок, а также травм и аварий. Сразу же после солнечного затмения Меркурий перейдет в ретроградное движение – это период с 21 апреля по 15 мая, что традиционно приносит ошибки в делах, замедление всех процессов, поломки техники, срывы планов и другие неприятности. Подробнее смотрите видео на моем канале, ссылка в закрепленном комментарии. В 2023 году в Овне два новолуния. Первое было 21 марта в первом градусе знака, сразу же после весеннего равноденствия. А второе новолуние в Овне, оно же солнечное затмение, произойдет 20 апреля в последнем градусе этого знака и откроет коридор затмений, который закончится 5 мая лунным затмением в Скорпионе. Овен... Первый знак зодиака, считая от точки весеннего равноденствия, соответствует сектору эклиптики от 0 до 30 градусов, относится к стихии огня, имеет кардинальные качества. Как первый знак цикла символизирует начало эволюции, мифа и соне и золотом руне максимально раскрывает качество знака Овна. В теле человека управляет головой, мозгом, а также селезенкой и надпочечниками. Овен связан с ментальным телом человека, творческим началом, управляет процессом зарождения идей, которые потом обретают форму. Два новолуния, одно из которых солнечное затмение 20 апреля в 30 градусе. Концентрируют энергии Овна, которые усиливают жизненный потенциал, стимулирует стремление к конкурентной борьбе за свои права, лидерство и независимость. Управитель затмения в Овне Марс. Планета сейчас перемещается по знаку Рака до 20 мая. События, разворачивающиеся в ближайшие две недели, будут интенсивными, динамичными и яркими. Это период стратегической внезапности на военном фронте. Марс знаковно характеризует военную сферу жизни общества. В личном гороскопе отражает силу воли, поведение в трудных ситуациях, способность к выживанию в различных условиях. Затмения в огненных знаках зодиака влияют на течение военных конфликтов, часто предвещают новые вооруженные столкновения, поэтому возникновение нового фронта вполне возможно. Знакомность связан с войнами. В апреле мае 23 -го года происходит некая перезагрузка по этой теме. Характер и приоритеты меняются, появляются новые цели. Новолуния, которая в этот раз является солнечным затмением в Овне, характеризует огонь, который может перерасти в огромное пламя. Это огонь свечи, искра, импульс. Солнечное затмение 20 апреля относится к серии Сараса 7Н. Это семейство затмений связано с реализацией принципа силы и энергии, стремлением к зарождению жизни и продолжению рода. Эта серия проявит сильные страсти и глубокие чувства, которые могли скрываться в течение многих лет, но теперь лавиной выходят наружу. Затмение 20 апреля является повторением через Сарас солнечного затмения 8 апреля 2005 года. Можно попытаться вспомнить события этого периода и использовать прошлый опыт в настоящем, чтобы не совершать ошибки и строить свое будущее. Следующее затмение данного Сароса произойдет 30 апреля 2041 года. Каждое солнечное затмение и сопровождающее его лунное затмение имеет карту рождения. Серия Сараса 7N образовалась 3 октября 1103 года, ее завершение 5 ноября 2347 года. Затмение 20 апреля произойдет на восходящем лунном узле, включая осознанное стремление к новому. Это, так сказать, встряска в интересах будущего. Это затмение, которое также является новолунием в Овне, задает глобальный эволюционный стимул, начало нового этапа развития. Весенний сезон затмений 2023 происходит на фоне петли Меркурия в период с 7 апреля до 1 июня. В совокупности энергии этих астрологических событий поднимают кармические темы. В этот период Меркурий будет двигаться ретроградно с 21 апреля по 15 мая в знаке Тельца. Влияние солнечного затмения в Овне, где Солнце имеет статус экзальтации, символизируя Высший Дух, подтолкнет к видимым изменениям во всем мире. Время скрытых процессов и теневых игр заканчивается, и начинается интенсивный двухлетний цикл рождения, развития и формирования нового мироустройства. Кардинальный знак Овна уводит от грубой материальности и увлекает в творческий процесс. Это время изменений и перестроек на всех уровнях. Идут большие события в глобальных масштабах. Петля Меркурия в период затмений помогает обнаружить в себе скрытые таланты, раскрыть свой потенциал и личную силу. Марсианская энергия затмения включает стремление к борьбе, желание действовать, искать дополнительные ресурсы в старом, знакомом и привычном. Традиционно затмения вызывает у людей неосознанное чувство тревоги, появляются сомнения, ухудшается самочувствие. Животные также ведут себя очень беспокойно в такие периоды, часто даже агрессивно. Это связано с тем, что солнечное и лунное затмение – это всегда взаимодействие Солнца и Луны. А как известно, солнечно-лунные циклы оказывают основное влияние на развитие всего живого на Земле. Периоды затмений подготавливают новый цикл, заставляют меняться и указывают на то, что пора внести некоторые коррективы в свою жизнь. Это время отдачи кармических и любых других долгов, получения ценного жизненного опыта. Затмение благоприятны для работы над собой, для анализа прошедших событий, выявления причин наследственных связей прошлого и настоящего. В сезоны затмений часто случаются личные кризисы, поэтому приходится искать новые жизненные опоры и способы обеспечения своих основных потребностей. Привычная реальность меняется, обстоятельства заставляют покинуть зону комфорта. Все, что происходит в затмении, как правило, развивается в течение последующих 6 месяцев, до следующего сезона затмений. Но бывает так, что события имеют долгосрочный характер, на 9 или 18 лет. Если хотите получить подробную информацию о себе и о том, что вас ждет впереди, что с этим делать и как грядущие события повлияют на дальнейшее течение жизни – Обращайтесь ко мне за личной консультацией, контакты на главной странице и под видео. Вы получите полезную информацию, ценные подсказки и определенный план действий, позволяющий усилить положительные события, распознать счастливые шансы или ослабить негативные влияния и обойти острые углы. Мышление и мировосприятие многих людей изменится в период весеннего коридора затмений 2023. Это время сомнений, суеты, бесконечных коррекций и исправлений. Не стоит менять прическу в это время, посещать косметолога, а тем более что-то менять в своей внешности кардинально. Иначе придется все переделывать. Лучше отложить походы к врачам и если есть возможность, то перенести операции, и другие медицинские вмешательства, поскольку диагностика и обследование вряд ли дадут правильные результаты в период затмений. Солнечное затмение в овне позволяет расчистить пространство перед началом нового жизненного этапа, обновить мысли и личные установки, отказаться от ошибочных убеждений. Это время переосмысления ценностей, осознания того, что материя очень неустойчива и недолговечна, в отличие от духовного начала. Каждый осознанный человек может сделать значительный вклад в существование мира, если начнет работу с самого себя, делая шаг в сторону света и добра. Начиная с солнечного затмения 20 апреля, ось затмений в ближайшие два года постепенно перемещается в знаки Овен-Весы. Это кардинальные знаки Зодиака, имеют эффект резкой смены ситуации. Событий будет много, но к ним не успеваем привыкнуть, поскольку возникает новая неожиданная ситуация. В том или ином месте земного шара военные конфликты неизбежны. Их станет больше, но все они краткосрочны и в целом будут быстрее решаться спорные вопросы на уровне государств, поскольку появится готовность к компромиссам и дипломатическому развязыванию глобальных проблем. Проявляться подобные тенденции начнут уже с этого коридора затмений, но разворачиваться и реализовываться будут в течение двух лет. Однако тяжелые трансформации всего мира, как в 2020-2022 годах, остаются в прошлом. В те годы затмения проходили по оси Телец-Скорпион. Это фиксированные знаки Зодиака, их энергии тяжелые, а события имеют затяжной характер. Через 4 часа после солнечного затмения 20 апреля Солнце перейдет в знак Тельца в 11.14 по киевскому времени, что немного снизит градус напряжения. И даже если что-то неприятное произошло... Если оказались на первый взгляд в безвыходной ситуации, не переживайте. Скорее всего, в ближайшие дни все изменится в лучшую сторону. Однако лучше в этот день не рисковать, по возможности остаться дома или хотя бы меньше появляться в общественных местах. Сезоны затмений происходят два раза в год, по две недели. Бывает и так, что они продолжаются 3-4 недели, но такое бывает очень редко. И люди, рожденные... В этот необычный период наделены особыми качествами. В их жизни часто присутствует что-то логически необъяснимое. Вселенная возлагает на таких людей особую ответственность, социальную значимость. Часто рожденные в сезонной затмений становятся учеными, общественными деятелями, политиками, генералами, изобретателями, известными врачами, духовными лидерами. Но многое в жизни дается нелегко, через преодоление и борьбу. В сезон затмений у таких людей происходят важные события, которые могут очень сильно изменить течение жизни человека. Но в основном все, что происходит, полезно для их развития, поскольку это их периоды. Следуя своему предназначению, выполняя свои кармические задачи, рожденные в затмении могут достичь невероятных высот. Затмение 20 апреля окажет сильное влияние на овнов, весов, раков и козерогов. У представителей этих знаков зодиака возникает острая необходимость вносить изменения в прежние планы, способы их воплощения в реальность. В той или иной степени взаимодействие с внешним миром вызывает дискомфорт из-за постоянно возникающих препятствий и внешнего сопротивления. Приходится адаптироваться к новым условиям, подстраиваться под вдруг возникшие обстоятельства, что сопровождается волнением и тревогами. То, что не хотелось видеть и принимать, осознавать, резко врывается в вашу жизнь и требует немедленного внимания. Время напряженной работы, перезагрузки по всем жизненным сферам, а также болезненного, но необходимого освобождения от сюжетов прошлых лет». Стрельцам и львам солнечное затмение в Овне принесет интересные обстоятельства, популярность, однако необходимо проявлять максимальную осторожность при встрече с новыми людьми. Во всяком случае, скучно не будет в ближайшую неделю, но и очароваться происходящим не стоит. Помните, что в дни затмений все искажается. Берегите свою репутацию, вероятность попасть в общественный скандал достаточно велика. Представителям всех знаков зодиака желательно сосредоточиться на новых начинаниях, фиксировать мысли, запоминать то, что внезапно появляется в вашем поле зрения, но никаких важных решений не принимать до середины мая. Сезонные затмения – это время работы со своими страхами и комплексами, в результате чего могут открыться новые и неповторимые пути для самореализации, обретения своего места под солнцем.